Здравствуйте, дорогие друзья! Я решил попробовать записать такую серию коротеньких видео, которые можно было бы назвать «Разговор за рулем». Раньше, как вы помните, все разговоры у нас велись, все важные разговоры велись за столом, на кухне, а теперь люди проводят очень много времени в машине. Я решил попробовать, почему бы не поговорить на эти темы именно в машине. Ну, надо сказать, что если ехать спокойно при тех скоростных режимах, которых есть, и той напряженности на дорогах, которые здесь нет, в Венгрии, то это будет вполне безопасно. Ну, а что получится, давайте посмотрим. Так, сейчас мы аккуратненько вырулим А дома. Так, сейчас вырулим. И когда проедем, выйдем на дорогу, мы как раз и поговорим. А сейчас пока выезжаем. Выезжаем, выезжаем, выезжаем. Вот, все, ворота. И поехали. Потихоньку. Та там, та там, та там, та там. Сегодня я предлагаю поговорить о том, что вам позволит начать зарабатывать деньги. Разных версий и спекуляций по этому поводу много, но на самом деле все безумно просто. И я надеюсь, что нескольких минут мне хватит, чтобы вам это показать. Начнем с вопроса. Знаете ли вы, что делать труднее всего на свете? Вы не поверите. Труднее всего делать простые вещи, но регулярно, дисциплинированно постоянно, Ну, например, каждый день делать гимнастику от боли в спине и пояснице. Не тогда, когда заболела, а, Так, для профилактики, а, потому что уже знаешь, а, как это паршиво, когда болит, и ничего не помогает. Ни таблетки, ни мануальщики. Вот только эта простая, но очень действенная гимнастика. И что же мы делаем с этим знанием? А ничего. Как только нам полегчает, мы бросаем делать эти простые упражнения и ждем, когда опять прихватит мы начали и бросили. Угу. А теперь давайте про деньги. Как человек, который деньги много лет нормально зарабатывал и зарабатывает сейчас, я знаю один из самых важных секретов. И, конечно, он прост. Любые деньги в любом бизнесе зарабатываются путем повторения неких простых действий, которые надо совершать регулярно. Как правило. Это рутинная работа, которая не ведет сразу к финансовому результату. Прежде чем возникнет финансовый результат, должно быть проделано энное количество простой работы. Почему многим не удается заработать денег? Потому что они не выполняют этой простой работы. Потому что она или не нравится, или ее делать некогда, или они не очень верят в то, что делают. В результате они начинают отлынивать и таким образом разрушают и так еще хлипкий фундамент своего бизнеса. Теперь зададим следующий вопрос. А кто же все-таки делает эти простые действия и не отлынивает? Ответ на этот вопрос тоже простой. Только тот, кто ловит от этих действий кайф. Если вас... Впрет от того, что вы делаете, если это приносит вам реальное удовольствие, вы будете это делать. Несмотря ни на что каждый день. И тогда у вас появятся деньги. Не сразу, конечно, но зато на очень долго, если вообще не навсегда. Давайте немножко прокачаем эту ситуацию. Возьмем любой проект из тех, которыми вы когда-либо занимались. Зачем вы туда пошли? Вы туда пошли, чтобы заработать деньги. Скажите, а было ли там что-нибудь такое, что возбуждало вас до такой степени, что вы, ну, э, так сказать, ловили кайф? Ну, например, приводило ли вас в сильное волнение идея заработать за месяц 100 евро? Вряд ли. Если вам деньги нужны были по зарез, эта перспектива, даже вот в этой ситуации, эта перспектива вряд ли воспламеняла ваше сердце. А, скорее всего, происходило примерно в таком ключе. Мне нужны деньги, и если я заработаю здесь эти чертовы 100 евро, ну, то и хорошо. Вот скажите, удалось выйти на такой регулярный заработок в том проекте? Я думаю, что вы уже забыли, как он назывался. Окей, возьмем цифру побольше. А проект вам дает возможность выйти на доход 1000 евро. Или даже больше. Ну и как? Это сильно вас возбуждает? Странно, но факт в том, что даже если вы очень хотите зарабатывать такие деньги, от такой перспективы вы все равно не закайфуете. Вы могли испытать любые чувства по поводу предлагавшихся заработков, но огня у себя внутри вы не обнаруживали, верно? Эта перспектива вас привлекала, может быть, сильно привлекала, но и только. А вот другой пример, как вам идея стать законодателем моды или идея встать по голове какого-то движения или группы, или стать человеком, который может оказать людям Такую помощь, что люди будут вам очень благодарны. То есть начать делать что-то такое, что принесет вам признание и признательность. Вот, уже здесь теплее. Смотрите, мы можем заняться делом, которое принесет нам признание. То есть некоторым образом самореализоваться. Ведь душа, она чего просит -то? Вовсе не денег а самореализации. Согласитесь, это ведь так. Так что, чем больше вы таким делом будете заниматься, тем больше вам оно будет нравиться, и тем лучше у вас все будет получаться. И вот теперь перекидываем мостик к Синтере. Дело в том, что Синтера такую возможность для самореализации как раз дает. Она дает вам то, чего не дает ни одна другая компания. Покопайтесь как следует в теме шеринг-экономики, а, поизучайте ее, вникните в детали, и вы увидите, какие там зарыты чудеса. Просто найдите там свое. Вы сейчас стоите у истоков. Вы первый, и вы можете выбирать ту тему, которая для вас будет по-настоящему интересно и начните в этой теме собирать вокруг себя людей, которым ваша тема вот эта будет тоже интересна. Вам работать с такими людьми будет легко, а им с вами вы это будете всю эту работу делать с удовольствием. Ваш круг единомышленников, то есть ваша структура будет расширяться. И чем дальше, тем быстрее, что и обеспечит вам растущий, точнее, постоянно растущий заработок. Ну, а маркетинг Синтера будет делать свое дело, начисляя вам все большее и большие суммы. Вот такая вот простая цепочка. Но это единственная рабочая схема, которая гарантированно приведет вас к финансовому результату. Все противоположное вы уже пробовали, и вы уже знаете, что у вас из этого получилось. Как видите, это совсем не тот, не тот путь, который вы представляли себе еще 5 минут назад. Задача заработка денег решается через решение совсем другой задачи, приятной и интересной. И все это вы точно можете найти и сделать в Синтере. Она просто заточена под это. Задумайтесь над этим. Ну и, кстати, сказать для тех, кому это надо, ссылку на видео с упражнениями для спины возьмите вот под этим видео. Работает точно вам говорю, как и все то, о чем я сегодня говорил.